Здравствуйте, уважаемые. Скажите, как меня слышно, видно. Хорошо, слышно и видно. Итак, значит, у нас видно и слышно. Ну, хочу вам всем пожелать прекрасного настроения. Я думаю, что у нас урок сегодня пройдет плодотворно. У нас урок очень сегодня важный и, как говорится, нужный. Все мы знаем, что... Видео, оно очень хорошо заходит и хорошо помогает продвигать личный бренд. Итак, я сейчас ухожу с экрана. Сайт я вам сейчас могу скопировать ссылочку на вот этот, на эту программу. Я вам сейчас ее сброшу в чат. Вот эта ссылочка на программу. Это как альтернатива для... Тех, кто не захочет или почему-то у кого-то не пойдет, там, допустим, я думаю, это как вариант. А вообще, давайте заходим к нам в группу, смотрите, у нас сегодня пятый урок, вот здесь нажимаем меню, открывается, значит, план действий на 20 дней, вот вы когда зайдете, найдете 5-6 урок или 5-6 шаг. И вот здесь все, что я вам рассказывал, вы все это увидите. Теперь переходим дальше к кнопочкам. Параметры проекта. Вот если мы нажмем на параметры проекта, то у нас открывается вот здесь вот такое выпадающее меню. В этом выпадающем меню есть параметры проекта. Их можно задать. Любой фон можете нажать. Красный будет у вас, белый нажать. Можете оттенки сделать всякие разные. Пожалуйста, вот так поиграться можно. Можно желтенький сделать и тоже поиграться. Ну вот смотрите, вот у меня я работал с видео. Да, у меня была запись видео. Я загрузил вот различные картиночки. И значит, смотрите, сейчас я начну, допустим, проигрывать. Ну вы звук не знаю, будете слышать или нет. Но я вот здесь украсил все, что хотел, украсил я поставил то что мне надо было я все это поставил вот смотрите как это все делается этот э, это видео оно уже опубликовано и сейчас об нем поговорим этот все я вам рассказал кратко про то как э, работать с этой программой. что можно делать теперь с этими э, ну, с этой с помощью этой программы я вам сейчас покажу вот такое видео смотрите вот это формат 1280 на 720. Я вам могу, конечно, весь экран растянуть. Смотрите, это вот с помощью этой программы сделан вот такой вот мультик. Какие прекрасные цветочки. Видите, вот фигурки да. двигаются. Да, то есть, это они, они, они, они анимированы. Видите? Красиво. Видите ли? Хорошо, прекрасно все. видите. Под мостом никого. И звук есть соответствующий, а -а -а. да? А вот Движется это все. Сейчас это куколки, вот видите, элементарно все это посажу. можно сделать в этой программе. Вот, а давайте сделаем то, что выложим сейчас пост. Это недолго, смотрите, я тоже взял ту же самую тему, которую взяла Татьяна. Она мне очень понравилась, тем более, что у нас праздник на носу буквально этот, значит, праздник называется Масленица. Он начинается с 24-го. И закончится 1 марта. Поэтому давайте этому празднику посвятим несколько пост, постов наших. Да-да-да. Вот здесь это моя уникальная картинка. Вот она. Она действительно уникальная. Я вам сейчас покажу. Вот смотрите, я это проверял, пока оно грузится. Вот смотрите, я ее проверял. Вот ноль результатов. Да? Вот он уже опубликовался. Только что, видите, написали. Я поставлю пока лайк свой. Я сейчас сделаю, вот смотрите, как надо брать ссылку на пост. Подводите ко времени, кнопочку щелкаете, и у вас вот здесь появляется ссылка. Вы ее копируете, вот я вам сейчас ее копирую, и как делала Татьяна, я вам сейчас также сбрасываю это все в чат. Вы зайдете в чат, возьмете эту ссылочку, вы заходите по этой ссылочке и комментируете, ну, читаете и комментируете, лайк ставите. Пожалуйста, давайте, время пошло. И вот диалог, допустим, я вот взял и ответил. И это как бы уже получается такая дискуссия, диалог. И это все э, только добавляет популярности вашему посту. Видите, как хорошо, ребята. Вот смотрите, уже 8, 8 комментариев, 5 лайков и 8 комментариев. Ну, а теперь я буду заканчивать, наверное, уже свое э, выступление. И я хотел бы еще несколько слов, некоторое время несколько слов, чтобы вам сказала Татьяна. Татьяна, пожалуйста, включайте микрофон, говорите. Ну что сказать, праздник наступает, и праздник, давайте, ребята, на эту тему, ну, неделю поработаем, свяжем это с... Вы, наверное, обратили внимание, то, что не просто Масленицу я назвала, а то, что там даже в комментариях и написала домашнее задание, то есть уникальные картинки делаем на эту тему. И параллельно приглашаем научиться этому других. То есть любой праздник, любое наше действие, оно все равно указывает на это. И название «Мастерская успеха». Ведь успешно можно не только продавать товар, который мы пытаемся продать, и не зная нас, люди просто не, не реагируют на наши предложения. Тем самым мы показываем себя как эрудированных людей, как увлекающихся людей, как людей, живущих активной жизнью. И и еще раз, прочитав вот эти комментарии, этот диалог, который завязался даже вот сейчас уже на страницу Геннадия, указывает на то, что работает команда, что школа живет, и людям здесь интересно и так далее. И таким образом, как мы уже показали, через историю, через группу, которую мы создаем, мы заходим и смотрим все посты и начинаем комментировать. Не бойтесь отвечать на вопросы, не бойтесь вступать в какую-то полемику. Каким образом делать вот эти диалоги? Вот это собеседование живое, мы уже вам показали. Не не скупитесь ставить сердечки, не только вот непосредственно лайкать, но и там где комментарии справа сердечко ставить. Это классно, это продвигается и ваши посты, продвигается ваша страница и развивается самое главное, ваш личный бренд. Ну, сегодня мы, наверное, будем заканчивать. На следующем уроке мы будем с вами рассматривать, как создавать YouTube-канал. То есть создавать мы уже будем пробовать в контазии фильмы. Если не сможете монтировать, запишите хотя бы, сделайте запись экрана. И сделайте какие-то маленькие ролики на любую тему. То же самое также можете картинками забросать и сделать какой-то диалог по поводу масленицы той же самой. То есть любую тему берете и делаете. Ну, конечно, с упором на то, что это домашнее задание. Вот. И вот э, ваше задание, если кто-то сделает, мы будем загружать, учиться, как загрузить это на YouTube-канал. Ну все, спокойной ночи, вы молодцы. Время мы уложились. Спокойной ночи и до встречи в пятницу. Ну и еще, ребята, я хочу немножко э, сказать вам напоследок, да, конечно, не, не стесняйтесь, вы уникальные, вы, кроме вас, вот, ну, другого такого человека нет на земле, понимаете, вы уникальные сами по себе, и вы, конечно, будете делать уникальные видео, создавать уникальные картинки, ну все, будем прощаться, спокойной ночи, давайте делайте задание к пятнице, готовьтесь.